Здорово, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и со мной сегодня Николай Фритов. Это тот самый человек, который 4 года подряд монтирует все ролики. И этот ролик он тоже будет монтировать. Да, да, это я. Поэтому можете познакомиться. Под последним роликом мы набрали 38 тысяч лайков. А по условиям количество лайков умножается на x5. И то количество кейсов я и открою. Получается 190. Но я открою 200. Так уж и быть. 200 грёбаных кейсов. И понятное дело, если я напишу в ролике о том, что мне выпало, это неинтересно. Ни одного спойлера, ни одного спойлера в комментариях, ни в описании, ни в названии, ни на превьюшке не будет. Поэтому приятного просмотра и самое главное аппетита, никто не будет знать в этом ролике, что мне выпадет в этом ролике. Такой вот экспириенс. Может быть у меня будет за это 3 просмотра, а может быть и больше. Гораздо. Только из-за того, что... Никто не знает результата У тебя на экране прямо сейчас мои траты в долларах В конце выпуска посмотрим нашу прибыль Погнали Только что мы закончили покупать кейсы 200 штук 200 грёбаных штук Они теперь у нас имеются Господи, 200 штук Первый грёбаный кейс Он должен быть именно под дрель Дрель включил в доме. Раз, два, три Колян, какой скин вам больше всего нравится? Конечно Нож нравится Нож вам нравится у вас сейчас на экране все ножи, которые в этом кейсе Я хочу бабочку гомофоны Или изумруд, я не помню, что это Но зеленая бабочка Красная пролетела Это означает, что ничего не означает Мы сейчас будем это видеть 200 раз подряд, если что О, в каждом кейсе пролетает красное. Неужели Так будет продолжаться я не знаю ценники ни одного скина Ну, вроде бы... Ладно, давайте, давай гляну Чтобы было бы примерное понимание Дигл, если выпадет, на... будет стоить Всего лишь 20 долларов Только прямо завода Статрек будет стоить Хоть какие-то деньги Если говорить про Калаш, что он тоже дешево стоит Что за рофл? Это очень все дешево Нужно ждать только же нож Ну, прямо завода Дигл не упадет, скорее всего Именно так, но это очень маленький шанс Тут дешево стоит красный, я не понимаю, что с кейсом Это из-за того, что он продается за две звездочки Боже, я сначала, потом я вспомнил те ценники, которые... А, вот, кстати, открыто было уже заранее. Ну, она выпала после полевых, это 3 доллара. Боже! А что с кейсом? Надо коллекции открывать, они намного лучше в этом плане. Ммм, сатрек прямо завода. у у у у у, -у, -у, -у, -у, -у. Поношенная. Чё, сколько стоит? 7 долларов. Если что, в этом ролике нет спойлеров, что выпало, потому что ничего не выпало. Ага, вот так. Хорошо. 20 штук. Давай я быстро открою 20 ну, вот, штук этих. Ребят, 20 штук мы открываем, но мы не будем видеть, что выпало. Боже. Ладно, хорошо, все, сейчас будет. Погнали. Мы открываем сейчас кейсы, но я не буду смотреть, что выпало. Это, может быть, будет интереснее. Наверное, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь. Ну, слушайте, на самом деле, примерно так и открываются коллекции. Я на сегодня рассчитываю на коллекции, потому что у нас звездочек осталось не так уж мало. Слушайте, вот 20 кейсов подряд я никогда еще не открывал вот так. Я открывал максимум, наверное... 5. Раз, два, три. Все, последний кейс. Смотрим, что мы открыли за эти 20 кейсов. Раз, два, три. Ничего. Вообще ничего, просто ничего. Ну, хорошо, что мы не тянули время. Я предлагаю то же самое сделать. Последний кейс из 20. Сейчас мы посмотрим, что нам выпало в новой двадцатке. Раз... Раз, не, е, чувак, я еще чувствую, что нож Нет. Я тебе серьезно Нет. Нож Просто все мимо, все, ми, все синее, все Третья двадцатка, прямо сейчас Ну, сейчас будет нож? Нет Мне кажется, красный коллаж выпал О, красный зигл Но, думаю, Соколенов в боях, вы роплите! Что за дерево, кейс? 8, 8 долларов. Это единственное, что она выпала. Это кошмар, закаленка. Мы еще раз двадцатку открываем. Я не вижу смысла открывать по-другому, по потому что... Ничего не падает Небольшая рекламная интеграция Если что, мы сейчас на джитропе И это гамбитомания Эта страничка связана с гамбитами Потому что джитроп стал их официальным партнером И это очень интересная страничка У меня сейчас 0 поинтов И они накручиваются только в том случае Если вы открываете кейсы Мы открываем кейс за 871 рубль Я выпил 243 рубля Но мне без разницы Потому что заходя в гамбитоманию Мне дали возможность бесплатно открыть карточку И я получаю скэп полет А, 13 рублей. Рублей. Такие дела. Давайте вот так вот сделаем. 1000 рублей нам падает. Все, и смотрим, что выпало. 4600 Что? Я захожу к винтоманию и могу прокрутить акселя. Погнали. О, это, это около 1500 рублей. А, 746 рублей. Крутим. Широ. Картель за 400 рублей. Это просто подарок. То есть вы можете забыть вообще про то, что это существует и просто зарабатывать. Опа. Интерс, погнали. О, а, 1600 рублей. На фане. Нож. 400 поток информации, что за рофл Вот такие вот дела И через 24 часа эти все карточки обнуляются И я могу крутить кейсы дальше Есть небольшой инсайт от э, джидропа Что их шансы очень сильно выросли в выпадении кейсов Они убрали барабан и всякие бонусы Чтобы все бы эти деньги ушли бы в окуп Поэтому вы можете это попробовать Ссылка на дждроп я оставлю в описании А мы идем дальше крутить кейсы в кейс Ну сейчас надеюсь упадет что-то красное продам. Я открыл еще двадцатку и посмотрим, что выпало Ну, вот примерно такое будет падать там Все, раз, два, три Желтого ничего нет, красного ничего нет это шутка! Так, у нас 429 звезд Давайте попробуем пока что прокрутить что-либо а, вот здесь Калаш вроде самый дорогой, сейчас я гляну Полторы тысячи долларов стоит этот калаш То есть, если у нас выпадет этот калаш зеленый, то желтый То мы точно зарабатываем тысячу плюс А если же мы откроем и выпадет нам... Гидра пустынная. 1800 это Ау. только ужасное качество. Один выпал. Кстати, выпал тигру. Тигру поздравляю еще раз. Да, ну пока что разъел под этот один. <bracelet altre> что? Дядь, <нет> я не верю. <р abra> Блять, я косарь закинул. Какой Авик! Ахуе. Ну, тогда я предлагаю открывать Авик. Этот. Хотя я, блин, на самом деле хочу коллаж. Давай 50 на 50. Так. Ну, здесь вроде ну, Лехи, ну, денджер ну, Лехи, надо это купить. Ха. Так, и. да, по сути, больше нечего. Давайте, короче, 50 на 50. Ну, здесь можно так постоянно делать. До 214 открываем Я надеюсь, что не повторится ситуация, что нам просто ничего не выпало, мы будем просто с фейспалмом смотреть на то, что Нас, мягко говоря, обманывают Я беру паузу, смотрим <связано> Да это что? <связано> это шутка, это шутка, это шутка Что это такое? Еще раз смотрим а. <связано> круто, <связано> спасибо Смотрим Боже, упало какое-то <связано> дерьмо Фиолетовое за сколько? 48 долларов дерьмо! Запрещенное прямо завода. Слушай, ну это дерьмо столько стоит. А, 400 штук выпало уже. Очень много штук. Только продано а не выпало. Кошмар. Слушай, ну это уже хорошо. Ладно. А купили сколько открытия? 100 звезд купили. Все. Ну да. Да, и остальное все мимо А, хотя нет, стой, подожди Я думаю, это 14 долларов будет стоить 4 доллара, ну, неплохо Неплохо Сейчас открываем, получается, коллекцию Dust 2 Калаш, вот калаш я бы хотел, на самом деле Больше, чем Ави. Ави как-то мне не сильно заходит Он просто выглядит, что он дорого будет стоить Как гунганира или Градиент, Но как сам скин такой себе Если что, я сейчас кручу все эти открытия до нулевой звезды Смотрим уже все одного и того же цвета, да? А вот это только единственное. 2 доллара будет стоить. 37 центов. Вообще ничего. Осталось 4 штуки. Я хочу вертика попробовать 2 штуки. По приколу. И все. У нас сколько осталось? Одна звезда осталась. Ребят, смотрим. Последние звездочки потрачены за сегодня. О, грозен. Слушай, ну он выглядит на долларов 40 тоже. 5 долларов. Ура! Спасибо. Ладно, добиваем последние кейсы, Господи, как мы просто все потеряли, Господи! Ну, есть шанс еще вот на эти кейсы. 20 гребаных кейсов еще одни погнали. Мимо, мимо. Калаш полетает. О, статуэтка, давай! <свеческая> Ну ладно, ну хоть что-то, дружище. Хоть что-то. Сколько он стоит? Сколько ты стоишь? 50, 50, пожалуйста. 30 долларов Да ёброза, да даю. Последний кейс из двадцатки. Это, наверное, самый неудачный кейс, который у меня был за всю историю. Ну тут контракты помогут, на самом деле. Чуть-чуть помогут контракты спасти ситуацию. Погнали. 20 штук еще от них. Давай, дружище. Давай, что надо сделать, чтобы выпал пускин, Коля, помоги, пожалуйста, Коля, Коля, ну как это, Коля, смотиры, что мне выпадет сейчас нож, пожалуйста, Коля, смонтируешь? Да ладно, нет, Чел, зачем ты мотируешь в реальной жизни, Коля, больше так не делай. Ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно. Ну ладно А, ну ладно Все, давай Вот так вот Вот так вот Все, и сейчас И сейчас нож чел Давай не будем смотреть Это не для нас Это Пошла очередняра Давай, дружище Спасибо Ну, статрек Кстати, статрек Воу Воу Вы че, Слушай, да Вот эти вот Вроде неплохие Второй стоил 1 доллар А первый 4 Ну, в целом мы купили эти два открытия. Нет, мы окупили. Да, да, два открытия откупили. Калаш, ну давай, все, хорошо пошло. Это очередная партия. И просто ничего не падает. Я не знаю, что это такое. Я даже не видел, какие вообще скины тут есть. А, ну ладно, они на все выпали, кроме Зигла. А, нет, нам все... А, нам все выпало. Подожди, нам реально все выпало. Калаш падал тоже. Лол. Так, кейс дерьмо сам Вот причина Если что, мы потратили около 900 долларов и получили Ноль, ноль А ну что это такое? Просто ничего Просто ничего Прямо сейчас у нас последнее открытие кейсов У нас 8 кейсов осталось Если мне ничего не выпадет, я не смогу остановиться Я буду добивать до тех пор, пока он не будет. Либо открывать коллекции но это супер плохо, если ролик будет без дропа. Это последнее открытие кейсов. Это 198 открытие кейса. А, это 199 было. Вот, 200 открытие кейса. Хищные воды. Это 200 открытие, ничего не падает. У меня на балансе осталось 488 долларов. У меня такой вопрос. Открывать кейс на эти деньги или коллекции? Коль, на все деньги хочу открыть. Я думаю, лучше открывать коллекции, потому что там больше шансов. Точнее, там вещи дороже 100 Да, да, это там правда буша, Да, буша, да, буша. да, да, гений, гений, сейчас вы слышали Это сейчас будет самое интересное, погнали Ну, коллекса, на самом деле, интереснее открывать, потому что э, Делаешь вот так, смотришь, делаешь вот так и смотришь это быстрее, самое главное У узел это уже что-то. И там еще красные покрышки. 5 долларов. Ну, это уже хорошо. Мы потратили 50 и получили 10%. 0.25 и Глок еще 2. Так, слушай, так это реально... Коллекции надо открывать. 1000 Одна гребанная звезда! Что мы творим? Господи! За этот выпуск я уже купил 1800 звезд. Это очень много. И на 500 долларов я еще открыл кейсов. Или больше. Этот ролик стоит уже больше 1500 долларов. И нам выпало ничего. Это весь мой инвентарь. Вот. Вот тут начало моего дропа. Вот, после покупки операции Ничего. Я все продал, что выпало. Потому что бесполезно. Они падают в цене каждую секунду. И я, я на эти же деньги открываю еще кейсы. И в итоге мы в говне. Все еще. Все, единственный шанс, что сейчас нам выпадет либо Авик, либо калаш, либо. Вот это, я не знаю, сколько она стоит Поночная, 900 баксов, неплохо Но а, смысла нет открывать да. Потому что цена одинаковая, лучше открывать вот эти Давайте, погнали Короче, давай до 500 я открою Мираж до... И потом уже Трейн Ой, даст о, о, песчаная буря Чел, она выглядит дорого По э, цвету 38 долларов, чувак, Но ну это уже хоть ну, что-то да, это уже почти Да, это почти все звезды Смотрим О, USP выпал Но он долларов 7 стоит Это Уже выпадало нам 5 долларов Ну тоже что-то хоть падает Ладно, плюс-минус нормально А, музыкальная шкатулка еще 4 доллара Слушай, тут реально от 3 долларов уже что-то начинает падать Смотрим, смотрим, смотрим Human это у нас стоимость его составляет 5 долларов, опять 5 долларов, и еще полуночная пальма, и она стоит 70, вот самое дешевое, что оно выпало, слушай, неплохо, неплохо Сейчас переходим открывать цыганский АК-47, золотой, погнали А как еще я, я, хоть раз мы вот так смотрели, мне кажется нет Как же долго он это делает мы сейчас открыли, если что, на все деньги И сейчас мы посмотрим, что это принесло Это последнее открытие, я уже не могу, ребят Я очень много потратил О боже мой, О, что да. это такое? Чел, Привет, это мой. ужас какой-то Ну давайте продавать, что выпало Так, продолжаем, крутим Калаш В надежде его выбить виб... Открыли, ну что ж, погнали, смотрим <свист> ничего, кстати, не упало Галил только упал Все, только галил О, даже продать нечего Не, это, наверное, самое неудачное открытие, которое у меня было Я столько потратил и просто без какого-то камбэка Мы прямо сейчас открыли огромное количество кейсов Прокрутили много коллекций, но ничего не выпало Но это не конец Мы вернемся Я выбью все желтое Все авики и все калаши Не забудь подписаться на канал с тобой был я, Эрик Шоков и Николай Флитов. Пока, дружище. Пока.